Начинаем сегодняшний видосик с комментария, случайного, от подписчика по имени Влад Станкевич, и он спрашивает, когда будет стрим. Стрим будет, ребята, не скоро, потому что я свою основу забросил, на основе снимать мои видосы больше не буду, вот, и буду играть только на фейке на этом, ребята. Сегодня вышел новый бой, на, на моей основе советую посмотреть его, вот, если под ним наберется 100 лайков, я вернусь в игру, ребята. Вот, и буду снимать для вас видосы. Но пока что на основе я играть не буду. Даже, скорее всего, не буду брать рубиновую Лигу в этом сезоне. Вот такие дела, ребята. Поэтому стримов не будет. А если будет стрим, то только на э, фейке Вормикс нуля. Но это будет, ребята, тоже не скоро. Через месяц, наверное, потому что пока что я прохожу супербоссов, ребята. Вот такие дела, ребятки. Тихо-тихо-тихо. Живи-живи-живи-живи, пожалуйста, живи. Фух. Фух, я выжил, пацаны, я выжил, охуеть прошли ребят Привет, с вами Данил Яценко, сегодня супер боссы, седьмой день подряд проходим уже, вот, надеюсь я выдержу и смогу проходить их месяц подряд, ребята, забыл шапку крик поставить, вот, и дела, Зашел, сразу меня вызывают на супер босса, забыл шапочку поставить, ну, не тут босс легкий, пройдем. с первого раза, думаю, даже без шапки, в принципе, легко пройти, главное травить, и всё элементарные босс ребята убьем желтых потом убьем зомби золотые как бы они не опасны. а вот а зомби если будут убивать то ментилиты будет падать все больше и больше с каждым разом вот такие дела ребята поэтому пока что желтых пьем но можно в принципе сейчас пока что скровить а синих а потом уже будем бить желтых вот сейчас кормлю нормаков этих вот кстати я Немножко свой арсенал изменил в инвентаре. Теперь я вниз поставил самое ненужное оружие. Вот. Остальные я оставил так же, как и есть у меня. Сейчас покажу свой арсенал. Именно а, такую достатку покажу. В инвентаре своем. Так. Вот. В На этом фейке я больше ничего не снимаю, как бы, кроме как боссов, ребята, пока что. Временно. Потом будем снимать что он делает а он хочет короче знаете что сделать он короче хочет туда ямочку сделать я понял я понял как у алхимик короче там такая хрень типа там встаешь там безопасно типа все понял прикол так можно сделать ребят но это потом пока что не сейчас сейчас пока что у нас еще новый хп мы можем еще выживать, пока что вот падают пятеры пока что падают пяти, в принципе не так много Четыре и три металлита будут падать. Пока что у меня много объёмов с пока что. Вот, видите, один металлит упал. Одного замарка убиваешь, будут падать два металлита. Двух убиваешь, будут три металлита падать. Потом четыре и так далее, вообще, Сколько замарков, столько металлитов падает при убийстве. Ну, это понятно всем. Это все знают уже, ребят. Я просто так напомню там для особо нубов там. В общем, вообще разбирается вообще в этом так все знают это так как бы по сути вин поставит шум делает он хочет заныкаться туда я понимаю да ну пока что смысл вообще ныкаться на схп еще до хуя как бы у нас хп дохуя еще чувак тут и так пройти легко будет а ты еще нысться Ладно, пускай, его право, короче. Его право. Я могу кинуть газ, ну но... зачем пока что газ кидать сейчас? Может Джеку кинуть газ, он сожрал токсин, да? Уел, тварь. ладно, неважно. Сейчас, короче, кувалду ударные, да? А, кувалду будет гениально Пока что все так. идет, ребята. Все жрут. Вот шакалы, а. Ребята, чего они все жрут? Не понимаю. Зачем жрать? Ну хоть блок стоит, и, ну ладно. Блок хоть такой хуёвый, но он стоит. И этот сожрал. все сожрали все нахер. Теперь будет заебись. Потому что все ее Блок стоит еще, как бы немножко он там хопят себя отбирает. все мы, мы красавцы прошли бос, короче, с первого, с первого раза. Вот так что он делает проект-то. -барьеры. Ты чё, барьеры. Так, стоп, стоп, интересно, просто сам будет делать. Он хочет его в кучу туда скинуть. Я понял. А зачем там барьеры нужны были? Он же их перелетит, все равно. Напал, напал, напал пускай. О, газ, тоже заебись, пойдет. Я понял, в кучу, короче, тоже заебись Он скинул, как поиг, да. Все прикольно так. Падают, меня уронят, но ну, это не страшно. Это вообще не страшно, по сути, да. Вот, сейчас пойду газ кину э, Зомбаку. Наверное, вот этому, который стоит вправо. Вот, ему кину газ. Вот такие дела, ребятки. Вот, сегодня миссии не знаю, пройду или нет, так, потому что сегодня я, я вообще, короче, солнце сижу миссии даже собой не цела не проходить сегодня наверное просто пойду супер и все сегодня без миссий но это и не важно в принципе на самом деле миссии не так важны главное супер боссов проходить полемки там получаем отличные потому что в будущем я планирую крафтить очень много всего это конечно будет не скоро ребята не думаю что что будет скоро буду крафтить вещи там это будет вообще через наверное, полгода только пока я там прокачаю все это как арсенал нормально потом так будут шапки покупать нормально ребята потому что пока что шапки у меня не приоритет у меня пока что в приоритете арсенал хороший купить шапки это потом это все потом потому что на я пока что особенно не играю по сути да а, шапки нужны оставки да? на ставке я не играю да? Зачем мне убил зомбака? А, хуй знает, ребята, потому что сейчас я убил, убил его, а, теперь будут падать метеориты. Больше. Надо было убить сначала этого а, Джеков этих всяких уеков Потом уже бить зомбака, потому что они как бы не дают метеориты. А сами зомбаки, вот эти вот Джеки, вот эти всякие, они не вызывают метеориты а, при убийстве, да? А другие уже. А, это те, которые. Синяя команда, она вызывает директы больше Поэтому я и хотел сначала убить этих желтых, а потом уже идут других, общем Ну, это не важно, в принципе, тоже Пройдем, думаю, точно 100% процентов. тут Титановая карта, как бы Титановая карта По-любому спасет нас Короче, можно как-то зауронить я не знаю, как, честно говоря Потому что у меня нет арсенала хорошего Но я знаю, я придумал как, ребята, я придумал как Уже я придумал, пацаны Так, сейчас, короче, надо все венки кинуть Ранечка у меня есть, это хорошо Сейчас убьём Джека этого нахер. Надеюсь, убьем. Давай-давай-давай, сейчас аккуратненько, не спеша, мы должны его убить вертолетиком. Ну, конечно, может, не получится, потому что, видите, он там присобачился, сука, блядь, ебаная. Ну да, вот не получится. Но это, в принципе, и не важно, потому что они теперь около меня стоят, как бы я могу тут их спокойно убивать, ребята. Главное убить этих Джеков, Фредди. Потому что в конце это зомбаки, у них очень мало ХП остается, как бы, да. А самый сильный тут это Фредди, у него больше всего ХП тут. Что он будет делать? Он в карту ушел, как бы, да. Ну, зачем он пошли в карту? У нас ХП дохуя. По сути, да. Ну у него авиадары хорошие такие, да? Открытые. У него их мало, как бы. Они не улучшенные, но открыты. Хотя, смотрите, вот все равно попадают, что металиты как-то. Выбешивают просто, на самом деле, это попадают. Сейчас, короче, по, по одному. Она ну, газ кинул лучше. Двоим. Смысл мне там, короче, убивать по одному, если можно газ двоим кинуть. И там тоже газ у него сдается еще один. Может кинуть газ на маку там, блять. Он нахуй реально аппетитно. Он заебал, у меня газ Это... то Газ. И теперь ты меня. Уже, блядь, остаю так хорошо, там все равно попадает, урод. Все сдох, шакал. Блядь, опять выживает. Ну, как они выживают все, а? Пиздец, воскрешаются, уроды, блядь. Сейчас, короче, этому замоку можно гаскинуть. Он уже вылезает, хорошо. Огнеметом. вот этом. Молодец, красавчик. а газ. Ну, газ тоже заебись, в принципе. Все, прошли считать уже, как бы, да. Зачем там зазем? Ну, ладно, невозможно. Так, сейчас он, короче, это, выживает по-любому. Зомбак, Джек, сука, ебучий, выживает. Потому что, блядь, Воскресился гандон, ебаный. Ладно, не важно, сейчас. Пойду гарки мне, но, но все равно оттуда выйдет гарда, да, скорее всего. Лучше убью просто и все. Че мне еще мучиться, ублять. Вот так просто возьму, зауронил и все, как бы. Потому что он сейчас выживал, скорее всего, да? Хотя не факт. Не факт. Ладно, не важно, в принципе, пацаны. Скорее всего, не выживал бы уже. Вот видите, как гар держится долго. Ну, конечно, зря конечно, ход на него. Думал, то в не убьет. Пиздец, тут, конечно, Я лоханулся, ребята, пацаны, потому что я должен срать еще. Боюсь срм. Может тут как-то реально опасно, вот смотрите. Как опасно все. У нас общем, очень мало хп, как, по сути, да? Но хотя бы поиграть очень сложно, ребята, по сути, потому что Нас добили два металлита сразу, когда убили нас и другого короче в очень... общем поэтому тут точно выиграем так да, все точно выиграли физичная комбинация ребята прошли с первого раза метеорит меня добивает наверное нет нет тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо ты что сука а? ты что блять вот блять зараза такая а? не дай бог сейчас поибьем еще блять Ёбанайз ты, да, пацаны? Куда мне встать-то, чтобы меня не убило? Сейчас реально опасно, пацаны. Реально просто опасно сейчас ответ. Мы можем просто проебать. Тихо-тихо-тихо. Живи-живи-живи-живи, пожалуйста, живи. Фух. Фух, я выжил, пацаны, я выжил. Хуеть, прошли, ребят. Ну, на этом все, наверное. Миссии проходить сегодня я не буду, наверное, потому что я сегодня такой сонный, пацаны. Что-то впадло сегодня миссии проходить. Давайте завтра пройдем миссии, такие вот, которые я не прошел сегодня. Ну, хотя там тоже будут другие миссии. Ладно, пофигу, короче. Все, бонус заберем еще. реакцию прокачаем. И всем пока, ребята. Сегодня без миссий потихонечку фейк у нас прокачивается, ну это, такая, конечно, очень слабо он прокачивается, это очень медленно все, это будет, конечно, долго прокачиваться будет фейк, но все равно потихонечку, потихонечку продвигаемся вперед, покупаем оружие потихонечку, надо будет набрать очень много фус рубинов, чтобы закупить все, как много что я купил, там очень много всего надо будет покупать ребята, улучшать, ну у меня уже ресурсы как бы есть ребята, ресурсы, ну их, конечно, не так много но они есть, потому что я прохожу боссов каждый день теперь. И у меня они будет. Когда за боссов даются ресурсы каждый, пацаны. И можно, в принципе, поиграть еще будет вот здесь вот. Бой наемников. Но это пока что я не знаю, когда. Покажется не хочу. Так, давай, всем пока, короче.